Разъясните, будь ласка, при пытании ваших кодеев начинается зевание. На чем больше пра́тывать над психической энергией? Зевает человек тогда, когда не хватает психической энергии, а ее обычно не хватает у человека в тот момент, когда он не восхищается, ничего в жизни радости не приносит, восхищения нет. С чего нужно начинать? Не с кодов, нужно начинать с радости, находить радость, находить силу, слог, который может помочь найти радость. Это Ах, вах. Также помните, есть слога, которые увеличивают психическую энергию. Это Аллаха, Алана, Шива, дальше Филя, Алла и так далее. Помните, я там на своих ступенях рассказывал.